400 лет до нашей эры, вот там тоже было языческое большое там вот поселение. Так вот туда я совершенно, я просто знаю, туда едут христианские прямо вот. И они вокруг этого аркаима уже столько своих ретрансляторов поставили, что это место проще закрыть, вообще замуровать, запечатать, чем позволить ему работать. Вы что думаете? думаете? Покапаются моментально везде, моментально. Как что, где... Источник магической силы, так они хлоп сразу на него сверху уже садятся. Оно перестает духом проще его закрыть, чем этой магической силой, потому что на Земле это всё равно, это ее естественный выброс. Если вы знаете, что вокруг вашего дома есть языческие капищи, и вы их знаете, и вы их нашли, но сам Бог велел их восстановить. А если не можете сами по причине того, что вы христиан, да? расскажите коллегу. Они с большим удовольствием я займутся. Удовольствием. Я не говорю, что я знаю вот такие, я просто вот их тут в том же интернете так. идет восстановление традиции. Вы понимаете, дело в том, что это неизбежно. Христианство сейчас привело к такому результату, которое человек, человека, исповедующего его, делает существом без чувства гордости за себя. Это очень страшное состояние, когда человеку ни, ни не может гордиться ни собой, ни своим родом, ни своим прошлым. Все началось, конечно, с нашей просвещенной Европы. Они согласились, чтобы на их землю пришли на вертся, они согласились, чтобы христианские праздники были заменены мусульманскими, они согласились, что они оскорбляют ношением крестика своих мусульманских братьев, таким образом не звели себя в статус добровольных рабов, сами не подозревая Наши боги древние, они в наше сознание вложили немножко другие алгоритмы, чуть-чуть другие алгоритмы гордости за себя, ярости. Мы тоже, конечно, излишне глупые, мы тоже очень любим на... думать, что если она улыбается, значит нас любит. И нынешнее поколение, особенно поколение не столько молодежи, сколько сорокалетних, которые сейчас переходят в возраст принятия решения, окончательного решения, они начинают понимать, что наверное, это не та политика, очень сильная, не та политика, потому что с каждым днем чувство собственного достоинства, чувство собственного уважения как-то становится все меньше и меньше, как-то все повсеместно и повсеместно. Значит, может с консерваторией что-то поправить, то есть смотрим в христианство, но, конечно же, причины там. Кланяйся, соглашайся со всем, не спорь и так далее. И возрождение своей культурной традиции является естественным следствием. Желание вспомнить о своих корнях и получить ту самую невостребованную сегодня гордость и чувство самоуважения о том, что ты можешь защищать свою семью, что ты борешься с врагами своими и так далее. Отсюда и пошли эти славянские руны, отсюда пошло это воссоздание традиций, огромнейшее количественное дела. Не потому что люди хотят на этом заработать деньги, да? не без этого, конечно, но не только поэтому, а потому что это внутренняя потребность получить что-то очень свое. То, что надо беречь, и то чем, придется, то, чем потом впоследствии можно будет гордиться, и то, что даст смысл в жизни, можем ли мы упрекать людей за это, да ни в коем случае только лишь поддержим. Потому что в этом отношении христианство, оно, конечно, дало маху, оно сначала начало неплохо шагать по миру, да? а потом впоследствии он масса показало, что человечество превращается в стадо тех же самых овец, а овцы могут только лишь кормить телек мира сего, ничего они делать не могут. А так уж устроена наша конкретно, наша сложная русская душа, что мы стадом не будем никогда. То есть мы, может быть, проигрывали, проигрывали много, но никогда не окончательно. То есть окончательно, то есть во времени, нас победить нельзя. Поэтому рано или поздно все равно это ярость проснется. И то, что сейчас происходит, это как раз и попытки, попытки возродить что-то очень свое. И война, которая идет, это не война между братьями, это не война между славянами, не война между соседями и вообще не война людей, это война богов, это война богов и война систем, а люди выполняют эту волю, к сожалению. И тем не менее по результатам как раз и будет понятно. Результатом будет понятно, кто победит. Каждый делает ставки за своего голоса.